Всем привет, мои дорогие друзья! Наверное, каждый мечтал, чтобы именно их компьютер тянул все игры, и особенно все шейдер-минкрафт. Наверное, даже ты хочешь этого, поэтому ловите. Поехали! Yeah. Если вкратце, то это детальная графика, мягкое освещение на максимум, 8 чанков, свет предметов и максимум частиц. А начнем мы с того, что чтобы у вас тянули все шейдеры, как у меня, узнаем, какие у вас показатели FPS без шейдеров. Лично у меня показатели такие. Обычная игра около 100 FPS, а со встроенными шейдерами у меня 70-80 FPS. Если у вас такие же показатели, то 90%, что эти шейдеры подойдут вам. Перейдем к самим шейдером Первый на сегодня шейдер это Chukapik 13 7.1.1 Toaster Edition для тостера. Этот шейдер потребляет меньше всех и он очень красивый для своей производительности. С ним у меня 60-50 fps. Здесь появляется нормальная логика света, а также тени. Посмотрите просто на эту ночную красоту. У нас Мистер Мипс Шейдер с пятой версия Light. Шейдер довольно нетребовательный, но все же у него 20-26 FPS. Он чуть-чуть красивее, чем чукапик. Вода теперь движется, а под водой появляется размытие. Цвета, конечно, на любителя. А как вам видео ночью? И последний шейдер — это барабанные дроби Pixel Shaders. В этом версии 7.1.04.1. Тут появляется просто все от прекрасной воды до отражений на ней. Ах да, забыл FP, с ним у меня от 10 до 15 FPS. Но не спешите выключать видео, ведь дальше я покажу лайфхак. Как максимально уменьшить лаги. Сейчас традиционно красивое видео с ним. Уменьшить лаги. Первым делом Мы зайдем в шейдеры. Здесь мы Видим всякие карты, отражения Всякие СО. Но это все нам не нужно Нам нужно качество рендера Ставим на 0.5 И качество теней тоже на 0.5 Как мы видим, FPS Уже и так дико поднялся Но я вам скажу, что можно еще больше Этот вариант самый плохой, но использовать Можно, который сейчас прозвучит Мы делаем майнкрафт в маленьком Окошке. А еще лучше поставьте 4 чанты. И готово вы можете применить стоит-то. С шейдерами BSL у меня FPS поднялся с 13 до 60. Теперь, надеюсь, ваша мечта осуществилась И вы можете играть с любыми шейдерами в 60 FPS. А на этом я буду тихонечко заканчивать, если хотите вторую часть. Давайте наберем 10 лайков. А чтобы их набрать, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал и обязательно натыкайте на колокольчик, чтобы не пропустить... Ни одного видео. И до встречи. Всем пока. Пока-пока-пока. Пока. пока, пока, пока.